Я никогда не слышал, чтобы человек в здравом уме говорил, что жизнь справедлива. Это не так. Так никогда не было. Мы родились не для того, чтобы жизнь была справедливой. Она такой никогда не будет. Но это возможно. Только на жизнь необходимо смотреть как на благословение. Жизнь можно и нужно рассматривать как необычайное путешествие, в котором мы оказались на несколько мгновений. Поэтому мы должны насладиться им по полной, пока мы тут. Что-то в жизни пойдет не так. Это нормально. Что-то в жизни будет разниться. Это нормально. Наши планы могут не сработать. И это нормально. Моменты счастья могут смениться трудностями, и мы можем так никогда и не узнать разницы. Это нормально. Справедливости не будет. Никогда. Это нормально. Ничто нам просто так не дается. Это нормально. Люди могут вас предавать, даже те, кому мы доверяем. Это нормально. Мы можем позволить себе сдаться. Это нормально. Мы можем потерять людей, которых любим. Это нормально. Мы будем испытывать неудачи, проигрывать. И это тоже нормально. Это нормально, потому что у нас есть цель, потому что мы живем с благодарностью, потому что у нас есть страсть в жизни. Когда мы проигрываем, мы учимся, и мы благодарны за это настолько, что нацелены выиграть в следующий раз. Когда мы кого-то теряем, мы помним, что мы по-настоящему выиграли. Мы выиграли то время, которое проводили вместе с ними. Выиграли благодарность, что эти люди были с нами в нашей жизни. Это нормально. Это даже отлично. Жизнь – это то, что мы делаем. Сделай ее великой.